Си, sí, Добрый день, дамы и господа. С вами Никита договор бренд номер один по производству видео по Вижн». Мы находимся в клубе «Лондон». Сегодня 27-е, 07-е, 07-е, плюс 7 число. Все очень просто. Сегодня у моего друга, у нашего диджея, у нашего ведущего просто ДМС Романов или Сашка Купидон. День рождения. 20 лет. Это юбилей. Сегодня здесь все его друзья, все его близкие. И сейчас мы пойдем поздравлять его. Поехали! Клуб Лондон, Никита Говор, по Вот у него, у него сегодня 20, 20 лет. Он. он занят, он работает сегодня. Но, как бы, мы все не пришли именно к нему, и мы его поздравляем. Дорогой мой, скажи, как твои 20 лет прилетели? Блин, на самом деле классно. Я познакомился с очень классными людьми. Это Пати Вижн, это Тулс из Риалбастера, Фэмили, Клуб Лондон. Всем спасибо большое. Тебе особенно. Выстраданный, выстраданный вместе с тобой не день знаю, рождения. Не знаю, не знаю. Это, а, все это все шутки. Это все шутка, на самом деле спасибо тебе. Ты тот человек, который всех собрал. Тот человек, который поднимает настроение. Тот человек, который ведущий, который диджей, который купидон, который при этом еще и друг. Все очень просто. Тим Романов. тебя сегодня хватит, мы пойдем твоим друзьям. Хорошо, Спасибо. а ты работай. Спасибо. Ты работай, работай. Три вещи, которые ты любишь, Саша. Самое главное – доброта, на самом деле. Молодой, молодой, очень амбициозный. С его взрослый, за то, что он брюнет. Он добрый, милый и активный. Он заботливый, он безумно веселый и добрый человек. И я его просто люблю, потому что он есть. Он очень взаимный человек, и э, он зеркально ко всем относится. То есть, как ты к нему с добром, он тебе вдвойне с добром вернет. Я это очень уважаю, на самом деле, в серьезно. Он прям... Я не знаю, он всегда улыбается, всегда на позитиве. У него нет такого момента, да, вот когда он показывает, что он грузит, ну все, да, люди как грузят, но он этого никогда не показывает, он всегда под речком, то есть это самое главное человек, это вот, это в характере, это хорошо слишком. Это безумная его доброта душевная. Второе качество – он очень верный друг, он всегда поможет в беде. И третье качество – это то, что мы с ним уже очень давно знакомы, и мы доверяем друг другу полностью. Саня. Я думаю, что у него нету плохих качеств. Потому... Будь немного подсдержаннее, это раз. У него нет, точно. Мне кажется, он чересчур, чересчур правильный. А второе, не гонись за кем-то, будь самим собой. Он носит бороду, периодически, это ужасно, я не знаю, что это Романов. Что у него плохо, у него все заебись, не спрашивай. Что человек человека uh -huh. плохо, у него все заебись. Так, да, спрашивай. Сань, вот я тебя поздравляю вот чисто а, от души, серьезно. Саша, я безумно тебя люблю, ты моя лучшая подружка, безумно добрый и замечательный человек. И оставайся таким, добейся всего того, чего ты желал. Я знаю, у тебя все получится, я с тобой, я люблю тебя. Ну что же, Санечка, я хочу поздравить тебя с твоим днем. Это твой юбилей, это 20 лет, это серьезная дата. Я хочу пожелать тебе в первую очередь здоровья, любви безумной до да, гроба. Ну и чтобы ты остался всегда таким же хорошим, добрым человеком, каким ты являешься. С днем рождения, малыш! Оставайся таким же веселым, позитивным. Мы тебя любим. Пока! Happy birthday, Пибезды, Пим Сирамано, Тую. Вот, вот такая вот штука. Все это Дим Сирамано, все это Клуб Лондон. Ну что, давай загадывай желание. Раз, два, Тебе. В общем то я считаю, что вечеринку удалась. Правда, она еще не удалась, она еще в разгаре. Еще до утра, до утра, скажи пока, вот что у тебя в голове, а, какие вопросы задавал, я тебе не расскажу, потом посмотришь, и скажи, вот что через 20 лет, ты думаешь, будет с тобой? Давай, на все, расскажи свои эмоции, на. А, честно, я не знаю, что будет через 20 лет, но вот за эти 20 лет произошло очень много, а, и эти 20 лет разменял тридцатник уже, да? Вот. Красавчик. Спасибо всем большое команде Клуба Лондон, всем руководству Клуба Лондон, Пати Вишн, всей команде Пативишн. Да. Мирон, Никита, всем спасибо. Всем моим друзьям, которые сегодня пришли. Всем-всем оператору. Себе тоже скажу спасибо, потому что я работаю, я работаю со день рождения, я работаю, чтобы вы отдыхали. Спасибо большое, это клуб Лондон, это 90 романов, это Пативиша номер один по производству видео. Спасибо вам, будет очень круто. И мы только начинаем. братка Спасибо.